Что нам теперь делать? Ну как нам жить после этого? О чем ты вообще думал, когда ты его приглашал? Я вообще об этом не думал! Это ты виноват, только ты! Ну что, коллеги, новогодний корпоратив закончился. Что будем делать? Игорь Геннадьевич, может, э, в лес поедем, там палатки разобьем, этот, э, костер, сошлычки, гитара. Да. Да. да. Какой лес? Хвойный. Хуй. Минус двадцать на улице, холодно. Ну, тогда в баню. Да, Ба коллектива. Да. Ну, нет, нет, я с вами в баню больше не поеду. Жаль, не вариант. Ну, может по современному, по молодежному. Клуб, танцы, там вообще до утра да, можно. Да. Нет, было. А может быть, ему позвоним? Давайте я этим займусь. Да? Давайте я. Ребят, успокойтесь, у меня был его контакт. Так это у меня с ним тоже этот контакт был. Милочка, ну давайте по существу. Но я же вам говорю, когда он вышел, все были в таком восторге. Я не могу забыть его. Знаете... Он так искусно владеет языком. Так. А теперь поподробнее. Да я жить без него не могу. Постоянно думаю о нем. Кажется, я знаю, о ком речь. Подождите, дорогая. Мне надо сделать один звонок. Алло, Валерочка? Да, еще одна. Да, да, симптомы те же. Ты знаешь, мне кажется, я в честь тебя уже могу назвать какую-нибудь болезнь. Нет, yeah. Я придумала! Мы разводимся! Алло Cause we're gonna be late In our souls we carry It's about to be lit.